и собираем, открываем судучки, хэштег там не знаю. Скорее всего, хэштег 32 серия по открытию судучкам и там путу, это в общем это не важно. Хай будет хэштег 32 серия. 31 серия уже знаешь, что было вроде бы на канале макс риск или тут, стоит там воскресенный знак. Это что значит? Я какой-то видеоролик пропустил? М -м, интересно, так давайте ускорить, помочь. Тут до сих пор 5 ящиков, блин. Маловат, нужно побольше. очень переночевал, ролика подпишись на канал, поставь лайк, чтобы тестовство. Сундучка то, что было у меня, прям тебе руки там еще два сундучка, это три, это третий. Давай, три, два, один. Я тебе обещаю, что этот канал будет расти. Все, там будет онлайн, может потом поиграйте в стрим э, в зубу. В общем, давай. 3, 2, 1, у тебя упадает молим. Ну, если ты uh, не хочешь, что смотри другой сундук, два прям сейчас подпишись на канал, поставь лайк. уходим лайкос, там коммент, напиши. Мне так каждый день говорить. Ну, там, да, каждый день ролик выходит, поэтому нужно мне каждый день говорить. Подпишись на канал, поставь свой лайк, чтобы тебе сны, будет выходить, то, что у меня прям те руки. Но это серебряный сундучок, прям сейчас, бро, давай. 3, 2, 1, смотри сам. бом Фазе, но фазе сам прикольный персонаж, так что держи пайзе, пожалуйста. Так мы собираем ничего. Почему? Почему ничего? О, синяя, через 3 часа, по-моему, а зеленая через 6 часов, а оранжевая через 0 часов. Да, как не Так, сколько игроков? 30. Вау, почини все-таки, да? Командный. Подожди, 1-3-3 на 3 бой. Подожди, они меняются. Так, командный будет сколько там? 20 игроков. Вы уверены? 20 игроков. то да, опять баги. Тут 30, тут хоть правильно. Там тоже было правильно. Потом обратно баги. Тут -то неправильно. <сорщит> <сорщит> so, нужно будет 35, а не 20. Вот что, прикалывайтесь. Тут 15 хранителей 30. Вот это хоть норм. А там 30, там 20. Так, знак восклицательных что Что там такое новенькое? Секрет. Тосинка, убнова уже в игре. Зупа ТВ. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Это... Это еще их не один канал. <с> ⁇ -мо ⁇ Сухость там каналов. ⁇ -мо ⁇ Они создали еще один канал. Зачем? У них же есть свой канал. Ан ну, там. Ну хай, если там их удаляют. Да. Это я так делаю, создаю канал, чтобы прям игра мне не удалила. Ну, они же авторы, да? Так что и можно. Вот если я бы влоги делал, то я бы создавал каналы. так я бы, точнее, один канал бы делал, да? Как эти популярны? очень понятно. Так, значит, бой парный. О, зайц, давайте зайцем. Так, давай еще кубку на зайце. Только будем бегать, там все. а делать. Давайте. Стал лайк если такого сдал контента также искать плейлистом смотри там возможно гонки найдешь гонки в игре зубам Хэштег там 20 серия так все здесь давайте похороняем будем искать вещи скажет куда ты пошел такой агуляй пошел гулять пошел <laughs> я сам ушел с так называемой группы теперь мне легко понимать ну и ладно я побежу сам тогда буду бегать привет пингвинчик бам он еще один там там что есть Давай, давай, давай, Так, у меня чай есть. Тут никого нет, как я знаю. Потому что на карте никого не было. А там 5 на 5 всем. Сейчас все идут все вместе. А я собирать пошел, да? Как одиночка? Ну, зато я соберу легин. Очень хороший персонаж. Я так уходим. Блин, тут столько игроков. Блин, уже. Даже спасите, там жираф за мной пошел. Почему? Жираф, ты ч? Я справлюсь, я же тебе говорил, блин. Дальше я должен сам справляться. Вот там один хранник, отлично. Там один охранник. Давай. Так, КП держите. Два чувак, блин, я испугался, думал, что это враг. Оказывается, нет. Смотри, значит, я взял оружие, а он на аптечку думает. Ха-ха, Макс Риски, это я, я птичку взял, это не ты, а я. Я топовую чем ты. Прикол да, типа тот такой. Так, сколько игроков 4 там, все нормально. Так, вы в бой нити потому что у нас. О, буд золотая штучка есть, бомба, отлично. Кто умер? А? Не умирать, ПЖ. Сейчас соберу копье там золотое, хоть серебряное. Вот и все, пойду тогда. В бой. Я знаю, что это, конечно, плохо, ну и ладно. Я пойду и убежу от всех, потому что у меня есть копье с криалком. Все норм, все норм, все окей. Кстати, тут было бы прикольно поджидать всех. Там за ларизом пошел. Я не пойму, зачем Ларри за идти. Я справлюсь, не бойся. Ох ты -мо! Ты кто такой? Ты акула? А, это моя, ты моя, ты ещё, может, думал? Но неужели это новый персонаж? дона только вот доны что я не замечаю наверное, у всех там нет денеж чтобы ее купить да да да привет всем пошлите в атаку. так у меня восьмая сила у меня всем у него 7 у него 7 я самый сильнейший из них всех значит у меня есть большой опыт опа на серебром я соберу конечно а, лагает блин, больно пошлите искать так ну что в 1 атака они конечно упалитесь ну ладно так вот тут я кто должен быть Тихо подходим, подходим. Так, так, давай, Вторая мировая война. Блин, куда то пошел. Геройствует, да? Геройствует, а? Прикольно. Сейчас умрешь и все, сами на мат будешь. Там что? Уже битва вошла. Сейчас побежу туда, посмотрю. Так, копьем. Никого. Никого. Давай, выходим. Всех золотые пушки показывают. Блин, что показываешь? Хлана! Блин, больно, больно, больно. а спасите, у меня есть тоже золотая бушка. Сейчас ему кину как? Будет просто, блинчик. Просто будет. Классно. тактика Блин, почему не лагает? <связываются> я не хотел, что не лагало. Подходите поближе, худо делаем. Так, у меня лагает. А, тут еще один. Тут еще нас окружили. Нет. Нет, что делайте? Спасайте всех. Кстати, ссылочка на канал мы буду писать если канал это заблокирует, то есть другим. А, специально сделал. А, сейчас вырубят. Пытаюсь, пытаюсь, чувак, спасти его. Пытаюсь, пытаюсь. Давай, давай. на хвана, хвана, хова делаем. Там один чувак вышел, смотри. Один чувак вышел. Как это так? Как он вышел? Я в шоке. Он вышел. Увидели? Я не видел, как он вышел из загона. все это ролик просто топ. Смотри сам. Смотри, он такой. Ч за прикол не понял? Блин, могу посмотреть, жалко очень. Можно покласть хоть, а? Ну жрапа. Я не знаю. Вау, это я такой видеоролик. Это бах один. Вау. ты бах. меня не Все-таки прикольный бах. Как выйти, кстати? Я не заметил, нужно пересмотреть ролик еще у меня монтажем я пересмотрел тоже пересмотрите и я м -м, так скажем сделать такую превьюшку то да я знаю что выиграли 4 дать его тучителю за чего я я не знаю как он то залез пиши комменты как этот э жираф залез сюда ч он то нам кстати какой тем урока канал риск старт о тема урока все придумано как попасть как попасть на волю. не не как... А, бы я не знаю, как же твой ролик. М -м как выйти из карты. Там англичанские писали, и мы русские, то и тоже напишем. Ну украинцы тоже считаются, так что все. Украины и русские, так что мы сделаем этот ролик, и будем хэштег вторыми, кто это сделал. Вау! Всем пока. что не лагало. Подходите поближе, хлона дела Так, налагать. О, а, тут еще один, тут еще нас окружили. Нет, нет, что делайте Спасайте всех. Ставьте ссылочка на канал, Мы писаний, на канал Это за монет, то и другим. Специально сделал. А, здесь вырубят Пытаюсь Пытаюсь чувак, спросить пытаюсь, пытаюсь давай, давай. Хована, охована, на хована, хована делаем. Там один чувак вышел, смотри, один чувак вышел, как это так, как он вышел, я в шоке, он вышел, видели, я не видел, как он вышел из закона, все, это ролик просто, Тук, смотри сам, смотри, он такой, что за прикол, не понял, блин, он почему Кофейке, как выйти, кстати, я не заметил, нужно пересмотреть ролик еще в монтаже, я пересмотрел, то вы пересмотрите и я, так скажем, сделаю такую да я знаю, что выиграли играли 4.